нужна ударная доза потом можно идти там на флаконе на двух, но пару дней и и в общем среди нас есть много таких результатов когда удавалось полностью симптомы снять и очень легонько а теперь я с собой вожу справку три дня я поболела и обоняние пропадала но я же как вы понимаете живу еще и на шуточках, оно легче живется. Я пошла купила ему в аптеке тест, и вторая рисочка мледненькая, ну появилась, потому что я там обоняние потеряла. Ну я глянула и потом по своим там семья у меня две семьи, значит в телефоне и семья еще эти структуры, ну московская, где я постоянно бываю, в общем. Я говорю, две полосочки Написала Может беременная Обещала так 90 годам Но главное, что вкус потеряла И я соленого не ем А то полбанки соленых огурцов Ну все совпадает Только Объекта нет Да, у меня теперь Я справку вожу, что у меня те да, Все нормально, и моноглобулины. Но Дочке исполняется, сейчас ей 61 год, исполняется 55 лет. Дети любят э, конверты очень, и чем пухлей, тем любовь э, более выраженная, да? Она сказала, что э, нет, пока машину менять не будем, а я хочу обследоваться. Я как раз была в Болгарии э, и по работе, и в семье. Ну, в шести странах семья. Швеция, Болгария, Германия, Россия, Украина. Значит, пять. Прибавила уже. Спабка там. Приврать любит, да? Да. И э, дочка мне сообщает, обследовалась в двух Моники областной, да, и Мониак, акушерство и гинекологии. Когда она мне шесть диагнозов прочитала, то у меня уже на первом ватные ноги были. Но у меня был чартерный рейс, и потом я думаю, ну приеду я все равно уже там, а оставалось мне там дней пять еще быть. Аденома гипофиза доброкачественная опухоль аденома, но э, любая аденома и предстательные железы и другие аденомы у них неприятное свойство перерождаться. И она у нее была э, при обследовании такого размера, что турецкое седло, я для медиков говорю, раздвинулось на сантиметр. Она мне потом спрашивала, а почему, как это? А потому что я говорю, из двух половинок, в общем-то, мы состоим, да, там есть прокладочка такая. Кисты, э, ну, в общем, гормональная, можно сказать, вся полетела. Я когда приехала, она говорит, назначили на октябрь операцию. Мы, конечно, смотрим, что и как. В Америке 120 тысяч долларов, и там еще нужно жить, и на реабилитации. С результатом где-то 90%. А в России четко, и вот я в Казани была неделю назад. Ко мне подошла женщина, и точно, как в России обещают, 50 на 50%. Там микрон влево, микрон вправо, или полная слепота, или полная обездвиживость. 50 на 50. Но дочка сказала, операция только на октябрь, а это было начало июня. И что вы думаете, я ей тоже, то что я принимала сама. По два флакона утром 3D, три драгоценности. Вы тоже 3D говорите, да? да? А, на ночь два флакона санциня. Кальций – это святое, нам не хватает полграмма, в книжке все написано. И, конечно, паста роза, потому что здоровая микрофлора – это вообще толстый кишечник, это наша первичная иммунная защита, это вот бифида делает, ну и лакта тоже они же, бифида тоже лакта. И у нас, вот я за 6 месяцев поднялась, я не щадила себя, у меня один из внуков из Германии прилетел, из дивана меня поднимал, я так... Леша, мне с этим жить, сама-сама-сама. То есть я не позволяла, чтобы меня щадили. Не надо себя щадить иногда. Ну, бывает заболевание, что нужно. Но дочка пила то же, что и я, да? Вот э, свежий человек может удивиться, да, диагнозы разные совершенно. Ну, я вам скажу ее результат. Через 3, у нас было чистых три с половиной месяца. В октябре, перед операцией, уже наша блестящая медицина, уже бесплатно ничего не сделаешь. Перед операцией пачки все. Или нужно ждать еще четыре месяца, а у тебя очередь на операцию. В общем, платно все сделали. Два института, вот маниак и моники, да, абсолютно в разных местах даже находятся, но, значит, диагнозы все были сняты, и официальная медицина лицо сохранила, значит, заключительный диагноз микроаденома гипофиза, которая не нуждается в хирургическом и э, паллиативном, ну, то есть медикаментозном лечении. Вот э, с этим мы живем. То есть очень многое возможно, потому что это биорегуляторы, потому что это абсолютно безопасно при длительном применении. И, конечно, ну, в принципе, какие советы нужны, да? Нужно там учесть, если впервые принимают. В Германии у нас такое случилось, значит, на кардицепсии готовили к здоровому зачатию. Мы по полгода наших внуков. Там, ну, мы не делим родные, двоюродные, семья большая, и как бы, мы все родня. И детки у нас с самого первого дня на кардицепсе. И когда... Ну, естественно, им там в капельки, да, новорожденным мама на сосочек, и прекрасно все получается. И пасту роза, и эликсир феникс. Элементарно. То есть продукт, который начиная с первого дня жизни человека, отравить невозможно абсолютно никаких метаболитов. Это клеточное питание. Причем не обольщайтесь, многие говорят, а зачем там какие-то витамины, если написано, что весь набор, я говорю, извините. Если говорить по белку, да, то в 100 мл, это больше, чем 3 флакона, а, ну, уже аминокислот, потому что белок-то расщепленный уже, да, это уже не нужно перевариваться, значит, примерно 700 миллиграмм, а нам минимум 70 грамм нужны белка. Значит, если сопоставить это с теми витаминами, которые обозначены, это не те дозировки. Это дозировки, причем в таком соотношении, которое характерно для биорегуляторов. Такие есть и, я знаю, как они доходят до клетки и это, конечно, даже по принципу ну, некоторой лженаукой но она просто еще только развивается это вот вибрации вибрации да? кванты вибрации ну, в общем биорегулятор выступает в роли вот зажигания, да, машины, примерно так он будет клетку но я могу объяснить почему мы еще омолаживаемся действительно мы омолаживаемся я в 55 лет в общем-то так знаете обрюшая отекшая и в общем на свои 55 наверное и выглядела почему значит вы знаете ДНК есть, есть значит отдельно еще матричная ДНК, на которой все от рождения записано, что нам дано, и то, что происходит с клеткой, когда на нее обрушиваются вирусы, токсины, там болезни, травмы, все-все. И генетики говорят, ДНК разрыхляется, а биохимики говорят, пробоины. Так вот, биорегулятор, проникая в клетку, очень быстро, кстати, сказать, по межклеточным промежуткам в медицине, научно это называется метод эндоцитоза, есть официальная литература, академические работы, у меня эти книжки есть. Это школа академика Авцина. Значит, биорегулятор как бы что по Эту матричку. А каждая клетка живет определенное время. Там клетки крови есть, которые 20 минут живут. А в общем за 24 дня кровь обновляется как бы. Ну возьмем печеночную клетку. Она живет 30 дней. А как бы они же не умирают. Они просто отрабатывают. Да, и замирают. И это уже как понимаете пластилин. Мы добавляем питание белок. И матричка отпечатывает, если вот она получила вот эти пробоины от перенесенных разных заболеваний, там от токсинов, от вирусов, да, она такую же, как бы уже немножко больную или старую, она так и отпечатывает. Когда проникает биорегулятор такого состава, где а там обязательно полный набор витаминов, но это... Крошечные доли, это не суточные дозы, я просто уже повторяюсь. Но она как бы вот э, эту дырку заваривает. И приходит время нарождаться новой клетке, это уже отреставрированная, она отпечатывает. Я в Израиле это все рассказывала, так на Даргазнелле мне так понравилось. Я говорю, ну, ксероксы появились, это... она отпечатывает уже обновленную, mm -hmm. фактически омоложенную клетку. Поэтому, mm -hmm. поэтому вот эта продукция дает лично мне, ведь я в принципе рассказываю о себе, как, вот, как вы рассказывали о результатах, да, я там на занятиях уже всякие подробности, ну, частями, чтобы не вспухла голова, как у меня поначалу она пухла таких знаний, но я рассказываю свой результат. Я живу счастливой жизнью, я радуюсь каждому дню. Для меня любая погода замечательная, абсолютно я могу объяснить про мороз, солнце, туман, дождь, снег. То есть меня окружают доброжелательные люди. У меня расширился круг знакомых, потому что Мои ровесники у меня, вокруг меня уже чистое поле, я многих от ковида похоронила за эти несколько месяцев, причем от второй волны, и, и большинство их лечили антибиотиками, а я могу объяснить, почему этого нельзя делать. На нашей продукции можно прекрасно оздоровиться и выйти, потратиться, но выйти здоровыми. Ну это в принципе грипп, да, но тяжелый грипп, но и от гриппа раньше умирали. Но действительно здоровье. Я говорю, вот представьте, ну банальный насморк, нос заложен, из глаз течет, уши заложены. Человек, значит, все, умирает, а к нему друг приходит, говорит, тут за углом вообще золото раздают бесплатно, прямо сколько хочешь бери. Значит, и этот, который ему не дышать, не видеть, не слышать вообще, и, и горло. Ну, ну все, лежит, умирает. Куда он его пошлет? Больного человека небо, Собченко. Ничего не нужно, кроме здоровья. Сколько сейчас бизнесменов, известных лиц, очень богатых. Ну почему-то ни один с собой туда ничего не забрал. А я еще раньше рассказывала то, что я тоже где-то вычитала, либо мне рассказывали, что Александр Македонский 24 года завоевал подлунный мир фактически весь, да? Как он завещал себя похоронить? В отличие от всяких правил тогдашних, руки поверх покрывала ладонями. Вот, с пустыми руками пришел на эту землю, с этим же и ухожу. То есть... И работу, и отдых нужно соразмерять. Этому нас учит традиционная китайская медицина. И пользоваться тем, некоторые спрашивают, а почему не проводят клинические испытания? Вы знаете, что, на что на, на это ответила э, Ибрагимова Мадина касима Мы очень много общаемся с ней. Она сказала, а зачем клинические испытания? Этот рецепт прошел за 5 тысячелетий. Столько испытаний, да? Я объясню еще подробнее, что такое синергизм. И как я в своей научной практике мы пытались из двух препаратов создать синергидный, то есть брать безопасные дозы. Там был аспирин и, по-моему, что-то из омег. Мы для ревматиков хотели, чтобы вот побочных эффектов не было. Вы знаете, даже из двух ингредиентов доби, найти соотношение, мы пришли к выводу, что наш тогда у нас институт этот был, где я работала, тысячу человек. Несколько лет нужно работать, чтобы все вот дозировки да, сначала на животных, на разных, там, пробить, как угодно. Сейчас существует, конечно, компьютерная система и можно компьютером подобрать синергитность. Но вот каждый, вот за какой бы продукт я ни взялась, ну считается чай как бы самым простенький. Здесь тоже синергидное сочетание. То есть к чему-то основному добавляются крохи, которые сами по себе, если отдельно их взять, они эффекта никакого не дают. А синергизм это потенцирование. То есть вот допустим, я же признаюсь, я через эту э, болезнь западного врача я прошла. Потому что если западный врач поставит диагноз, потом, значит, распишет, и я знаю, и на нашей продукции я видела вот такие листы, где каждые 30 минут дневной жизни расписаны. С ума можно сойти. И э, э, я как прошла? Значит, я говорю, ну вот сначала, допустим. Э, Вместо очищения лучше регуляция, не будет обострения при очищении, которое иногда бывает, и люди пугаются. Но я говорю, а со временем мы подкрепим еще линджи. Я так назначала. Я помногу больше трех тоже. Я понимала, что нельзя этого делать. И когда я читаю про эти 3-5 мл кошечка у меня по 17 лет пекинез и две кошки прожили, вот... Да, по 3 мл, по 2 там, в зависимости от веса животного. Но эти дозировки рассчитаны на человека среднего веса, как и лекарства рассчитывают, вот я же в фармакологии работала. Ну, 70 кг веса средний вес, да, ну и там средний возраст, 45 брался. И вот эти вот дозировки, значит, экстраполяция на человека, с дозировок выявленных на целое ряде разных животных. Такой вот. так лекарство выбирает. И вот, а, вот здесь эффект синергидный. Сюда ничего не нужно добавлять. Когда мы добавляем из лучших побуждений что-то еще, мы получаем суммарный эффект. Он да, он будет, может быть неплохой, но он а, нас снизит в 10 раз. Поэтому, вот, чтобы вы запомнили, легче будет работать. Из фоновых продуктов я рекомендую по одной 3 раза в день кальция. И в книжке, вот, которую я привезла, это написано. Но нам полграмма не хватает. Я даже в этой книжке целиком страничку из одной тоже на развалах где-то купила, почему японцы живут долго, и там о кальций. Значит, мы же привыкли, что кальция больше всего где в молочных продуктах, да? Да, но усваиваются они только на 10%. А японцы, значит, выявили, что... Всем раз больше усваивается, хоть в, там, в 100 граммах, и меньше кальция, но зато он усваивается и брокколи, капуста. Брокколи, брокколи. У нас кальций из зеленых водорослей. Плюсы микроэлементы неизбежно попадают. Кто помнит еще Джарвиса, его первые работы как раз по биохимии водорослей. И эта книжечка у меня тоже дома есть, все это убеждает. Кальций... И «Святое пастороза». Потому что под первым-вторым книжечку по микробиому я привела. На менее ценных членов экипажа на зятей я проверила и дала почитать. Это он так говорит. Он говорит, вступление понял, назначение твое понял, мы их так выполняем. А в середине мне темный лес. А а середина – это для моих продвинутых партнеров – среди которых есть медики. Там тоже некоторые сведения нужны, они, ну, кто уже читал, микробиом, ну, меня, так, значит, респект, да, уважение высказывали. Да, это нужно, потому что ну, это отдельная тема и далеко не все ее знают. Вот это святой продукт, потому что первая, вторая степень дисбактериоза, мы под ней бываем. Оно питанием иногда восстанавливается, но лучше вот это. А потом мы же настолько вообще пытливые люди, настолько экономные. Женщины про медовый массаж знают. Я делаю это с пастой розы. Замечательный эффект. Ну, пощипывает, да, все. Ну, в общем, мы по-разному. -по У меня в год ротовирусом переболел. И даже несколько дней вот с внуком, с папой лежал, а ротавирус, ну да, смертей таких не было, как вот при ковиде, да, но несколько лет еще неприятности бывают, очень хорошо выходят. Ну, у меня, конечно, пасту правнуки, внуки очень любят. Вот это фон, который можно, ну, пока не надоест. Принимать, да? Значит, пойдут там, кто любит цветную капусту брокколи, пожалуйста, усиленно, там можно делать перерывы. Но, в принципе, это вот фон, и на этом фоне я всегда рекомендую какой-нибудь один продукт. Ну, скажем, может быть, наиболее, может быть, мягкий, чтобы увести человека, то это капсулы линжи. И на любом из этих продуктов можно оздоровиться, потому что каждый из них, будь то газ будь то даже кальций, вот по кальцию я написала, что он тоже всеми тремя свойствами, очищение, регуляция, и там я привожу, как он очищает, как он регулирует. Некоторые же хватаются, пусть там барахлит, и хватается у соседки, берут препараты при пароксизмальной тахикардии. И делают себе вред. А кальций может регулировать тоже сердечный ритм, поэтому лучше он. И вот какой-нибудь любой, нужно оздоровление с любого продукта нашего начинать, ну, месяц, ну, два, попить один продукт, прочувствовать его, да? допустим, даже по две недели или по месяцу, но ну, на этом фоне какой-то один продукт, и ваш мудрый организм, мы просто отучились его слушать, как его слушают животные, мы, человек, увы, разучился слушать свой организм, а он подсказывает, но мы же разборчивы в пище, иногда чего-то хочется, это организм просит, а чего-то не хочется. И некоторые пьют, пьют, пьют. Ой, это уже как бы вроде. Ой, вы знаете, вот вы порекомендовали, а я там забыла. Я говорю, этого не забыли. Ничего страшного, это же не лекарство, да, можно прерваться. Я говорю, просто вы насытились. Организм вот таким образом сделал так, что вы как бы забыли. Попробуйте другой. И потом человек попробует, он, собственно говоря, выбирает. Ему ну, организм поскать, на чем его лучше. Но в Германии случилось такое. Значит, невестка уже давно, это внука, жена, давно все принимает, дети выросли на кардицепсе, начинают говорить, тянут к холодильнику минки, витаминки, они это называют. И потом уже в год, если поставишь на столе, допустим, с трубочкой, то уже не отнять. Животное не обманешь в Казахстане. Э, собака одна, от нее не спрячешь, она умудрялась э, разгрызать там и все такое. Вот я за ваше здоровье сейчас тоже. Ну, я даже, аж много наговорила, да. Вот воду надо было попить, не пью. А за ваше здоровье, да. С утра зарядиться можно. Это может быть линжи, это может быть э, у меня эликсир. Вот. И прекрасненько себя чувствовать, прекрасно работать. Но приехал, вырвали с Украины, значит, из Харькова уже ее маму. Она там помоталась в Германии и что-то пожаловалась на усталость. И она ей дала линжи и сразу две. И э, женщина испугалась. Ну, ей там за 50, ты говоришь, мне наркотик дала. Я утром выпила и до трех часов ночи уже все переделала и мотала, значит, вот так. Э, так что э, ну, не нужно, нужно объяснить, да, что ре, разные бывают реакции. Вот у нее такая, она так взбодрилась, и многие отмечают. Потом как бы организм адаптируется. Некоторые говорят, вначале был эффект, потом нет. Да, потом некоторые говорят, ой, изменился вкус. А я говорю, а вы новенькому дайте попробовать. Он вам скажет, что вкус изменился? Я говорю, а вам не кажется, что это у вас вкусовой рецептор уже работает по-другому? Почему? Ведь продукция улучшает реологию, то есть текучесть крови. И когда кровь, извините, как чистый ручеек, Журчит. Лучше питаются наши рецепторы. И мы, я знаю, даже вот на чае. Можно оздоровление начать с чая любой. Пару недель попить его пакетик на литр, да? Ну, независимо от приема пищи, это я для новеньких говорю. И вы уже через неделю уже какое-то вот понюхаете какую-нибудь сосиску, вы от нее откажетесь. Меняется наше восприятие. И запахи уже по-другому. То есть это не, не продукт. Ну, может, некоторые говорят, слаще стало. Я ну, конечно, рецепторы лучше работают, вы больше чувствуете. Не бойтесь этой сладости и в пастерозе на углеводный обмен. Это не действует, и сахар у диабетиков он не повышает. То есть я коротко вам хочу сказать то, что вот тут девчонки... До меня э, говорили, действительно продукт эффективный, действительно безопасный. Я вам уже третий раз, но ну ничего, повторение мать, учения. Ни малого ребенка, ни глубокого старика продуктом, сколько бы не выпил. У нас были случаи, когда двухлетние дети, э, которые выросли на кардицепсе, да, с большой простудой и с высокой температурой руку протягивали 6-8 флаконов. Одна девочка за восьмой потянулась, подержала и отдала. Семь флаконов с, с сряду. Отравить невозможно. А м, лечебный эффект, мы, мы же не говорим, у нас ни один китайский руководитель не скажет, что мы работаем с лекарством, у нас продукты поддержания здоровья. Но есть одна арифметическая фишка, не хитрость, а фишка. По одному и тому же рецепту можно сделать лекарство, а можно сделать БАД. Но БАД можно пить, потому что это как бы э, работает, как клеточное питание, нормально, значит, потом все и выходит, не бывает э, накопительного какого-то эффекта, не бывает... Ну, отрицательного, скажем так, какое на многих лекарствах. Но если принимать в лекарственных дозах, а их должно быть э, дозировка в 5-6 раз выше, тогда это уже будет работать как лекарство. Но такими дозировками человек не врач, он может снять какие-то острые процессы, но все равно это может быть ну, не больше там, недели 10 дней. А потом, а иногда просто огромными дозами два дня как бы прервать все, и потом поддерживать себя там одним-двумя флаконами и меньше. И организм подскажет, когда уже либо к другому нужно, значит, нужно делать перерыв каждые два месяца на оздоровление, и организм подскажет, какой-то симптом вернулся, ага, надо мне еще. Или. Вот это, нет, этого не хочется, и рука тянется уже к каким-то другим капсулам. И еще с чем я осторожно работаю, вот этот замечательный продукт «сючинфу» фактически сделали лекарство. В Новосибирске там в каком-то институте попытались сделать аналог, я что-то не слышу, чтобы он там как-то проявился на рынке. Когда его привезли, не сразу, не в первый месяц, а месяца через четыре, мы четыре врача, но я как там, наукой занималась, фармакологией, когда они показали в пробирке, как сгусток крови э, разжижается, да, мы, значит, как змейшие вытянули, о, это опасным. А потом я говорю, слушайте, коллеги, у нас же не стеклянная, пробирки сосуды да и потом это не сразу это должно всосаться и все такое но вот до этой дозировки если человек начинает пользоваться По нужно дойти с одной капсулы У -у -у. потому что мощный продукт ну и в принципе можно на небольших дозировках получить результат а если сразу ну Каких-то опасных я результатов не помню. При ковиде почему нужно? Я вам скажу, что мало того, что я не могу вам сказать, там, коллегам, особенно, механизм действия, но идет сгущение крови. Да. Опять же, сразу разжижать, конечно, это лучше, чем гепарин, и лучше, чем там эти... Всякие, да, банки. порошки химические вещества, да? Но тем не менее, если человек возрастной, и нужно расспросить, может, были микроинсульты, то есть нужно хотя бы визуально, если это возможно, посмотреть, как вылезут сосуды на ножках. Я еще, это же разговор-то значит, интересуюсь э, насчет геморроя и когда были э, кровотечения, либо вот острый угол, человек э, чуть коснется, да, и у него синяк. Вот я про это расспрашиваю, если меня что-то настораживает, я вам честно скажу, в зависимости от возраста, от 4 до 6 месяцев, я им длительно рекомендую линжи и кальций, потому что проверена сосудистая стенка, Возвращает эластичность, ну, возвращается эластичность, очень хорошо укрепляется, и только тогда я перехожу к Сю Чинфу. Ну тут еще есть антиоксиданты, но их можно искать, они у нас есть и в жидких формах, да, и цинки, супероксид дистудаза, и все такое. Но действительно замечательный продукт но всегда поинтересуйтесь, может, человек еще свой холестерин знает, если высокий, то явно нужно, но лучше вот нужно. Меня упрекали в сверхосторожности. Я говорю, да, я человек осторожный. Я когда после своей врачебной деятельности пошла в науку, ну, нужны были деньги, и после Донбасса нас, мастеров, как бы на все руки, нас охотно брали на скорую помощь. И э, я много там тоже почерпнула для себя. И, э, в общем, научилась осторожности. Я вам скажу, что у меня э, э, ворчали иногда, привезешь вот больного уже в клинику. Ой, эти скорая помощь, перестраховщица. Я думаю, называй как хочешь. Лишь бы вреда человеку не было. И меня Бог миловал у меня ни одного вот за годы врачебной деятельности, да, пусть они небольшие, в сумме там, 8 лет получилось, но слава богу, у меня не было. Да, я осторожно радостная. И ничего страшного, осторожность еще никому не помешала. Единственное, что когда мне начинают там рассказывать, как пьют малыми дозами, я честно говорю, а про кошачьи дозы вы мне не рассказывайте, это раз, если там более четвертинки, там, ну половинки китайцы согласились, что для нашего не китайского организма половинки профилактически да, можно, но когда 3 мл, да еще вот эти э, рассасывания, ну это, ну, это уже в рассасыванием. Да, если есть э, горло болит, допустим, першит, можно, можно рассасывать, да, местно тоже работает. Но нужно, чтобы организм э, заработал. И это на продукции возможно. И, конечно, это здоровая, счастливая жизнь. А насчет э, э, цен и заработков.. Тоже хорошее высказывание, что богат не тот, у которого всего много, кому достаточно. Мне, например, э, как у там у Абрамовича яхта не нужна, и личный самолет мне тоже не нужен, и личный даже вагон как у Аллы Пугачевой мне тоже не нужен. Прекрасненько обхожусь. Мне он теперь предлагает сопровождающего, бесплатно говорят. Вы знаете, у меня есть один перебор, я тряпочница, я, значит, ну, я для вас, например, это новое у меня, для вас зарядилась, давно не видела. А кстати об одежде, меня спросили про условно-патогенные в кишечнике, я говорю, когда их менее 1%, они нам нужны. Это хорошая подружка, истинная подружка. И я пример привожу. Значит, я там иногда говорю, скажите, вот нравится вам, да? Да? Или там кофточка. Я говорю, ой, вы мои подружки, спасибо, значит, понравилось и все. А настоящая, на меня в сторонку отвела и говорит, ну да, приоделась, а шею не помыла. Настоящая, потому что остальные все-таки потом скажут за спиной, а это в глаза. Она мне, ну, условно все, да, привела и, и иммунитет. Вот это делают условно-патогенные, которые есть. Нельзя полностью лакировать, полностью лакируют кишечник, это облучение. Но это же тяжелое состояние, нужно хлору восстанавливать. Так вот, это вот хорошие подружки, они нужны, но только когда их мало. Но хорошая подружка, она мне иммунитет, ли? она мне неприятность вообще сказала, она меня ущипнула. Но мой организм уже, значит, запомнил, что чтобы бы ты ни одела, не забудь, значит, шею. Да. Но правда, очень пожилая женщина сидела в Москве в одном офисе. Потом она все таки ко мне подошла и говорит, «Алфейдовна, а правда, что вы шею не помыли?» Я говорю, «Ну, это было очень давно. Хорошая была подружка, и теперь я...» Ну, это вот так. Вы знаете, уже одно то. Видите, у нас много уже людей пенсионного возраста, Да? И вот, вот эти 20 лет моей работы с китайцами, вот ну, молодость. В школу я босиком пошла 45-й год, записалась случайно, ну как с толпой пошла, неважно. Молодость, она хоть и бедная, и голодная была, да, студенчество особенно очень. Но все равно это молодость. А вот в моей сознательной жизни, с возрастом, ведь люди уже, есть 40-летние уже старухи и старики, потому что тут болит, там болит, и вообще все кругом плохо. Да у меня племянница есть с 20 лет, а уж сейчас ей уже 70, это самой старшей сестры, это вот так. через порог, погода жуткая, в любое время года, люди злые, Значит, кассирши грубят, а ушла в смутные годы, думала, что это очень легко на рынок. Ничего не покупают, ну и правительство на кубе А я говорю, что для меня любая погода хорошая. Меня окружают доброжелательные люди. Мы когда-то сказали, что у нас... Злые не, не выдерживают, а кто там, это печень, это гнев, эмоция, да? Кто нашу продукцию принимает, становится более таким Добрый. добрым. Да, меня окружают добрые, улыбчивые люди. Это, я ничего не продаю, поэтому меня не покупают, а я иногда дарю. Вот, я иногда дарю. А правительство какое выбрали? Да.